Подписчикам всем привет, сейчас расскажу об одном способе интересном, с помощью которого можно облегчить немного себе жизнь. Многие сталкивались с проблемой, что в уши попадает вода и ее оттуда удалить зачастую очень сложно. Это бывает при купании в озере, в пруду, в ванной, вода попадает, разбухает потом серная пробка, если они у вас есть, и возникает отит. То есть заболевает ушной проход ухо наружное ухо я придумал одну вещь с помощью которой можно эту проблему решить я занимаюсь сорбентами в частности циолитами циолит интересный такой алюмосиликат природный но это в данном случае синтетический который применяется как активный осушитель и как аккумулятор низкопотенциальной теплоты. Но с его помощью можно решить много прикладных проблем. В частности, вот эту с ушами. У многих есть вкладыши после наушников, которые сделаны из силикона, имеют внутри отверстия и грибок, который уплотняет ушной проход. Много разных запасных вкладышей под сер типа размеры уха. Я сейчас вам покажу, как его использовать для цели как раз вот этой просушки и лечения ушей. Цолит этот сделан в виде вот таких вот колбасок, которые сформированы и достаточно плотные. И они легко помещаются вот в этот самый вкладыш. Я взял э, термодатчик с показателем температуры, вот он, у меня э, прибор показывает температуру, 27 тестер, и поместил туда э, вот эту колбаску циолита. Сейчас я вам покажу, как это работает. Мы ее немножечко увлажним, то есть э, создадим ситуацию как раз увлажнения э, в ухе. То есть немножечко воды. Вот поместили буквально каплю воды на этот самый солид. И смотрим за температурой. Температура при поглощении, при сорбции начинает возрастать. Подъем температуры. Подъем температуры небольшой. То есть в пределах сорока градусов 40 градусов и э, этот солид колбаска пока не вытянет э, всю влагу из э, ушного прохода он будет все время вытягивать ее вот еще раз я ее увлажняю водой Вот я ее увлажнил, идет реакция сорбции, в момент сорбции поднимается температура, температура на этом самом циолите и на вкладыше, вон температура 32, Подъем температуры до 40 градусов. 32. Видите, идет подъем температуры 41, 42, 41. То есть с исходной такая мяг, мягкий подъем температуры 43 градуса до тех пор, пока влага есть, э, циолит вытягивает ее из уха, вот 42 градуса, 43 и мягко греет, прогревает ушной проход и вытягивает полностью влаги. Потом, когда э, пробка у вас Обезвожится, вот он разогревается, его чувствуется даже в руке, идет температура 40. Вы потом пробку можете легко удалить, а воспаления не будет. Вот такое интересное свойство цеолитов. Они сейчас широко применяются в косметике, в частности в медицине. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.